English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу Все Знать Ху Ху, Ху. Ху. Ху. Хочу схавать мышку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 Значит, на первом месте элемент will. Will uncle drink tea? Will uncle drink tea? Двенадцатое предложение. Тетя будет пить сок? На первом месте разбудущее предложение. и ворсительные will. Итак, тетя будет пить сок?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 Will I drink vodka? Will I drink vodka? Will I drink vodka? I drink vodka Наше занятие подходит, дорогие друзья, к концу. И вот э, мы заканчиваем как раз на таком продолжении. Буду ли я пить водку?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 Начнем с первого. Значит, на первое место ставится элемент. Если местоумение идет он, она или имя человека, Коля, Ваня, вот ну, если все, кто отвечает на он и она, то в настоящем времени надо принимать, ставить частицу даз на первое место. А если остальные местоимения ты...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 Не будущее же. Если бы мы говорили, он будет плакать, значит будущее. А раз он начинает плакал, значит это в настоящее время. Поскольку э, э, местомение он, значит ставим does, does he, э, he begin cry. does he begin cry. does he begin cry. Край плакать. Директор начинает управлять. Директор кто? Он? Он. Значит, это мы используем такую частицу как does. Das director, director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Manage управлять.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 Does it begin forget? Forget неправильный глагол. У него три формы. Forget, forgot, forgotten. Does speed begin forget. Does it begin forget? Он начинает свою речь. Какое предложение? Вопросительное. Время какое? Настоящее. Значит. Местомение он, значит does.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 свежее, fresh либо fish. Кот кто? Он, значит, does does get eat fresh fish? Does get eat fresh fish? Does get eat fresh fish? Eat fresh fish? Они начинают кушать. В какое время?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 Значит, начинать надо попросить на предложение в настоящем времени с частицы ду. Do you cut Вы режете ваше масло или свое масло. Do you cut Масло ба Они плавают? 15 предложение. Если бы он, мы бы говорили, does he swim.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 They, они кончик языка между зубами. Do they begin speak. Они режут наш хлеб. Предложение вопросительное в настоящее время. Do they cut our bread. Ду they cut our bread? Режут. Резать кат. Неправильный глагол. все формы одинаковые как него. кат ка ка ка ка ка ка bread? ка ка ка ка ка ка зубам туда. Bread. Do they cut our bread? ка предложение. Я режу свежие ка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 Может быть фильм, а может быть видео, а может быть мув. Итак, на первое место элемент film. Did she speak about this film? Did she speak about this film? speak about this film? Тетя плавала на речке. Третье предложение. Прошедшее, прошедшее. Вопросительное, вопросительное. Что на первом месте стоит? Частицу не. Вот и все. Did aunt swim in the river. Did ant swim in the river? Did aunt swim the river. Четвертое предложение. Коля резал их бумагу. Заметьте, их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 Колю, там Ваню Петю, а если зейер, это принадлежность. Коля резал их бумагу, не зем, а это принадлежность. Чью бумагу Коля резал? Принадлежность, поэтому зейер. Итак, did Nick cut zayer Пятое предложение.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 Восьмое предложение. Не имеет значение. Вы бегали по тропинке? Какое время? Прошедшее, вопросительное. Что нужно? Конечно. На первое место элемент did. Did you run in the past? Did you run in the past? Почем-то in the.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 Гость гулял в лесу? Гость гулял в лесу? Прошедшая, прошедшая его да? Гулять ту-вок. Не работать ту-вок. А ту-вок гулять или ходить пешком. Прошедшее, значит. Дит, гость, вок, ту bridge.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 Школьник пел песню. Школьник пел песню. Прошедшая вопросительно. Все начинаем? Конечно, с частицы did. Did school boy. Bit schoolboy sing song. song песня. Пел sing. Bit schoolboy sing song. Did schoolboy sing song? Sing. Пел song песню. Четырнадцатое предложение. Брат мыл свои руки и лицо? Прошедшее, прошедшее, вопросительное. did. Did brother, wash,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 Their soap Ты катался верхом на коне? Ну, верхом на коне это можно и райд кататься верхом на коне. А можно и по-другому. Вот слово конь. Он хозбек. Он хозбек на коне. Не имеет вчить. Прощаче вопросительнее. Did you ride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 Did she, stand? did she stand? at window? Did she stand at window? 21. Сосед сидел на диване. Значит, сдит, прошедший, вопросительный. Нейбординг сидит in the Did sit on the 22. Кот дремал в кресле?